Напаримся, вот накупаемся в полке. Сейчас мы это все положим в печь и запекем в печи. Все. Будет в духовке. Приятного аппетита! Мы за вас покушаем. Тебя... Пойдем. Ясно, еще хотелось бы про банную печь, пока свет есть. У нас сегодня свет выключили, мы рейд, Да, авария произошла в деревне, света, света нет. нет, а, про банный портал пойдем поговорим. Угу. Тоже, ага, идея, в банный портал получается. Печь выложила. у меня два года тут ничего не было, как бы идея зрела, да. Вот охота было, конечно, что-то сделать покрасивее, развеет этот миф. У нас же обычно горят сапожник без сапог. И я, конечно, настраивался на это дело. Ну вот тут тоже мотивация потом все-таки была у меня значительно... Закончить. Да, закончить это. Ну, чтобы приятно было действительно это. Так как сейчас люди ко мне приезжают, не куда-то на объект везу. Хотите банную печь посмотреть? Да поехали ко мне, могу попасть как бы без проблем. Все. О, раз зашли. О, все. А когда печку печь купил? Вот, два дня назад, а что так тепло? Вот такая печь, как бы без проблем, и все. Есть что показать, не надо там уже какие-то там картинки, фотографии, приехали, могу попарить, кому интересно, приезжайте, напаримся, вот накупаемся в проруби, в снегу можем поваляться у нас тут. Ну и вот это уже, конечно, тоже с помощью болгарок, фантазия, да. Я, если честно, то даже не знал, что я умею резать. Просто вот по факту тоже получилось, так заказчица нарисовала эскиз, лежала с температурой 7 дней. И, в общем, ну она такая творческая личность. По зрению. Да, я... Не, она нарисовала, она хотела красивую себе печь. Ну, вот там это отдельная история. У нас ушло на изготовление этой печи полгода с Александром Кутузовым, там вот вдвоем. Я помогал, как бы. Я там вообще как помощник пришел, но в оконцовке вот... И... Заказчица-то нарисовала именно вот эти вот такие там тоже косы да, ну, вот, вот, элементы. Как, с какой стороны подойти и в общем... То есть от задачи получается да, появился элемент. Да, по была поставлена задача и в общем вот он пожался на сегодняшний день. Естественно сделали ей и себе я уже не мог отказать в этом вот, вот в такой красоте. И в общем. Это тоже царский кирпич. Да, это тоже. Несколько болгарок сразу порой в работе, чтобы вот один кирпичик довести вот до такого состояния уже. А здесь получается полка, да? Полка, да? да? Здесь, здесь... А, ну еще. А, но хотел подсветку включить, света нет, как бы. Ну, ну, ну вот. сейчас я думаю но... включат мы Ну еще да, уже потом запечатлен. уже это... То есть ну. тут тоже у тебя этот не пользуешься? Или сейчас свет на будет? Утюк? полный. а вот мы же ведь ушли, видите, в оконцовке, это, беспроводной утюг, пожалуйста. Раньше мы вот как бы уходили от этого, сейчас опять пришли к этому. Ну пользуюсь как-то один раз, жена мне гладила рубашки, без да. проблем. Ну, конечно Нормально. нагрели, а что, пожалуйста, ну вот, вообще-то. Он не то, что тут, как вот, ну конечно, больше по большей части, ну, для интерьера, да, тут. По вот такую тоже идею да, родилась. Единственная чтобы... проблема, сейчас хочу поделить на три части, чтобы одну вынул. А две можно было, ну а, лежать. То есть можно да, лежать. ну чтобы а, поделить. Чтобы а то у врачи. меня получается, я только сверху могу брать, а нижние ну, так понял. и остаются лежать. Ну, в общем, то есть проблемы. проблема. свежих наполнил. Да, да, да, на три отсека, как бы вот тоже идея вот, пришла, опять же подглядел, ну как бы подсказали тут общаясь. У нас же все вообще немного же чего, Да, Одна голова хорошо, а две еще лучше. Где-то с друзьями, где-то вот мы же ездим, обмениваемся, да, и ко мне печники приезжают в бар попариться, пожалуйста, как бы рассказал, могу рассказать попарить, как устроено. И, и я также езжу, да, к другим коллегам попариться. Ну, в этом рост, получается, ну? пообщались. А здесь снизу по но да, получается? Вот. Ну да, там кедровые шишки. Единственное, у меня это, стекло в негодность пришло. Но ну, это я сам уже, я просто раскаленные вещи на него положил, оно полопалось. Mm. А так, триплекс очень плотное. Ну, в общем, я сам. То есть, можно ходить по нему? Да, да. да. Но, целом... Ходить можно, как бы, без проблем. Да а что сейчас лестницы делают стеклянные, здания полностью стеклянные делают. Сейчас технологии очень хорошие, как шагнули мы далеко. Да. Эта печь вот, тоже вот полностью из царского кирпича. Исполнение. Ну здесь резьбы никакой нету. Единственное, вот, конечно, обработки. Ну, тут без резьбы работы довольно-таки много получается. Ну и вот сейчас щиток можно, конечно, взять, прибор промерить, сколько вот сейчас. Ну, градусов 70-80 идет излучение. Можно даже не поддавать, уже получишь раздоровительный эффект. Вот именно вот эта лучевая энергия от керамики, она в глубь прогревает до 70 миллиметров все косточки, все внутренние органы. Почему мы и спали раньше-то на печах? Почему готовили в русских печах? Это же шедевр. Один раз протопил, весь день готовишь. Кажется, ну вот нереально, а все реально. Ну а так сколько топишь, чтобы вывести на режим? Ну вот вывести ну 3-4 часа. Температура, ну, градус 70, точно есть? Да, уже 72 градуса. 72. Так вот еще эти печи, чем они хорошо, видите, они безопасные. Я когда ее делал, думал, какие-то перила тут надо делать, это же дети, и все, куда-то прилипнет, там все. Они безопасные. Ну сколько благородное тепло. Да, ты не сможешь вот на нем сидеть, не сможешь его в руках держать, но об него не обожгешься. Вот сейчас то сколько, ну сейчас градусов 70, наверное, но все равно вот рука терпит. Всего угу. Вот эту безопасность, это она на первом месте, конечно. уж что, об нее не обожгешься. И у меня дети с удовольствием в этой бане парятся, И что можно? вот ну, вот уже в общем такая традиция у нас уже каждую ну, выходные мы у нас баня в любом баня. случае. И в основном получается, ты вот на, на если банная печь стаешь, рекомендуешь, вот такую технологию, ну, как вот, вы, как, как, как, ну, я как, просто... Смотри, практикуешь, так скажем. Да, нет, я людям предлагаю, то, что предлагаю, да, как бы, я могу разные печи делать, да, ну, у нас же есть костиного прямого нагрева, да, там. Ну, мне вот эта модель, она больше нравится. Я могу с, с полка плескануть на камне, как бы, без проблем, да, не промахнусь, ничего. Ее можно даже пока в процессе топки можно уже принимать парную, несмотря на то, что там а, у нас огонь. Угу. Ну, что вот... Сек... Постоянно действует у тебя, правильно? То есть, воду, когда мы льем, она никуда не попадет. Да, ну, здесь никуда... бункер для камней, естественно, костиного нагрева. Прогревается бункер, ну, все зависит от количества, ну, качества дров, какие древесина какой влажности, какую температуру. Потому что, естественно, если я, допустим, листвяком сухим топлю, да, у меня, конечно, там 900 градусов. У меня и шамот полностью ядро красное прогревается. А если это там какая-нибудь осина, э, вот, ну, дровы, дрова любые берем, как бы, выбирать-то не приходится особо-то. Где-то и осиной приходится топить. Естественно, она горит быстро жара уже такого нету, как от березы, от листвика и уже, естественно, дольше. А вот и пока топится в процессе, можно уже пойти получить все равно заведение. Даже можно ее использовать в разных режимах. Можно из нее сделать полностью режим хамам. Тут можно сейчас влажность нагнать 100 градусов. Но это уже, конечно, сейчас уже не нагоним, потому что сейчас уже печь уже созрела, да, вот уже 70 градусов. Но когда на градуснике 40 градусов, то здесь можно полностью вот такой вот туман тут навести. И до -то 70, и вот, комфортно. Uh -huh. Комфортно. Надо, если подал парку. Догоняешь сколько надо там, как бы... Конечно, если пару ковшей прискануть, то сразу на пол охота лечь. Потому что на полках уже о, не выдерживаешь. Есть, такая уже... Ну, именно комфортно вот сейчас посидеть, погреться, угу. пару поддать и уже этот джарт... Да, сейчас почувствуем, сейчас поддадим. чтобы нас тут не снимали, галопузами. мы Без камеры уже попаримся. Да, суть в том, что не в брюхов спарываем, а именно спину. Со, со спины вскрываем и получается вот такой мешочек и весь сок все весь жирок все остается внутри право да все да, да да да да да да да сюда, да да да да да да да да да да да да да да Гусь в духовке. О. Да, не успели и попариться, рыба уже готова. Да, рыба, рыба, она же и есть рыба. Вот, пожалуйста. Сколько прошло? 30 минут. Да какие 30? Ну сколько мы один заход? Мы там 30 минут, мы бы сами бы как рыба устали в этой парной. Все, Все пойдемте, да? На ужин. Все кипит. Приятного аппетита! Мы за вас покушаем. Еще что сказать, вот этот а, прибор, который мне кузнецы исполнили, ну, в чем нет? его удобство первое? То, что он висит, что он не стоит, допустим, мне это подмести, протереть, мне не надо переставлять вот эти фигуры, он всегда висит на своем месте. Вот эта вот площадка нижняя, от кочерги, да, не остается следов, но ну, она тоже дополняет, как бы, вот все в одной теме. Кочерга, прошу заметить, кочерга, совок. Длина 900 миллиметров именно для этой печи, потому что когда я, допустим, вот сажусь за да, печи э, и она когда работает, э, температура очень большая, естественно я одеваю верхонку и через верхонку и то руки обжигаются, мне там где-то подправить какие-то кочережки, ну куда-то пододвинуть, угольки разровнять, новую партию дров заложить, удобно. Ну вот, да? как бы, вот могу посоветовать, вот, возьмите на вооружение. Хотелось бы подытожить сегодняшний вечер, на сегодняшний день, но ну, уже вечер, да? Че, я думаю, что интересно было послушать по кирпичу. Твой опыт, что поделился. Попарились баньки. Прям это, отпустили. Ну, наверное, прочувствовать, да? Да, ну я прочувствовал, то есть теперь я знаю, в каких ты а, Кому ездить в баню, да? Ну, кому ездить, и вообще, ну, то есть. Ощущение Нет, без проблем, и вы и только бани. скажите, баня-то готова всегда, я живу здесь, я живу в бане. Ну, ну и вообще поблагодарить, что принял, напоил чаем на травах, все было очень здорово, вкусно. Так что будешь звать, будем приезжать в гости, как и всегда. Нет, меня что, сейчас скажу в двух словах. Мои двери всегда открыты, как бы приезжайте в любой момент, когда вам удобно. Естественно, мы сейчас все с помощью телефонов вообще как бы без проблем, да, можем созвониться даже на расстоянии 100 километров. Даже если меня здесь не будет, у меня здесь живет друг, который может затопить эту баню как бы, без проблем. Она будет всегда готовая. Как бы. Так что. Спасибо. Хочу пожать руку. Спасибо большое, что принял в гости, Так что. Ну и вам. На связи. Да, я тоже рад вас, конечно, здесь видеть, что вот вы все-таки добрались до нас, до глубинки, до нашей, до сибирской. Приезжайте, мы так, всегда хорошо. рады. С распастертыми руками будем вас встречать. Хорошо, принято. Ну все, спасибо, ставим лайки, подписываемся.